Да, я Алексей информагентство Ледокол. Позавчера был день рождения одной очень известной политической фигуры по прошлой эпохе. У вас есть догадки, кто это не будет? Нет. Нет. Но это расскажу, день рождения общества Сталина была. Угу. Вы наверняка проходили в школе или какие-то документалки Конечно. смотрели. Чем вам запомнилось, запомнилось эта историческая фигура. А, эта историческая фигура запомнилась очень многими своими, так сказать, действиями в отношении страны. Но я выделю лишь одно, что благодаря этой исторической фигуре была выбрана Великая Тучественная война. А как вы считаете, сегодня нашему народу, нашей стране нужен такой пищевый? Я Нет? считаю, да. Спасибо вам Именно большое. На нашей стране нужен такой лежит. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И Алексия в форму а, позавчера отмечался днем рождения одного, одного очень известного политического деятеля, в прошлой У вас есть предположение к этому? Ну, не знаю. Ну, подскажем, это его совстав. А, вы, наверняка, в школе проходили какие-то документалки, смотрели. А, чем вам запомнилось, запомнилось это историческое фигура? Да, Война, жизнь? Да. Все, Может, еще что-то назовите. Депрессия? Понятно. Ну и последний вопрос. Как вы считаете? Нужен ли нашему народу сегодня такой религий видеть какой-то ситуации? Возможно, да. Все, спасибо большое. Спасибо Я Алексей, информагентство «Докор». Позавчера отмечался день рождения одного очень известного политического дейфина. Ваши не у вас есть предположение кто у что вы можете быть? 18 в Подскажу ну это и очень ага. Ну вы наверняка в школе проходили, да. может, какие-то документалки смотрели. Чем вам запомнилась эта политическая фигура? Жесткий политик российский. Говорите по-ручку. Жесткий политик после Ленина возглавил нашу, нашу Россию, РСФР создал мощную организацию. Страну, точнее сказать даже. В такой период после распада войны. Всем было тяжело, а он сумел поднять и восстановить полностью экономику угу. По всем, что сейчас, на данный момент угу. есть, Да, много людей пострадало, конечно, от него да, И сталинские лагеря, репрессии 1939 год угу. Да и позже были и чистки Как вы считаете, сегодня нашему народу, нашей стране нужен такой вид? Вы знаете, 50 50 как бы, да, он много дел правильно, все военачальники и вся промышленность села, он его боялась mm -hmm. То есть там не было такого, он сказал сделать самолет Всех, кто второго посадит, шарашки на конторы были такие, если знать И его сделают mm -hmm. Да, может быть, скорее всего и нужны, но репрессии, честно mm -hmm. говоря Хорошо. спасибо, что приняли участие. Наш YouTube-канал называется Информагентство Ледан. Вы там увидите свое интервью. Спасибо. спасибо.